Всем привет! С вами Алексей Иванов, директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Мое дело». Страховые взносы платят почти все индивидуальные предприниматели. Сегодня расскажу, кто, как и сколько должен платить в 2023 году. Обязанность платить страховые взносы появляется у ИП сразу после регистрации. Деньги идут на пенсионное медицинское страхование предпринимателя. И отказаться от уплаты взносов нельзя. Платить их вы обязаны, пока не закроете ИП. Для уплаты фиксированных взносов не имеет значения, вела ли предпринимательская деятельность и были ли от нее доходы. Обязанность платить привязана не к доходу, а к самому факту регистрации ИП. Но существует два режима налогообложения, которые позволяют не платить взносы. Первый – налог на профессиональный доход. ИП на НПД могут не платить взносы, но при этом и пенсионные баллы им не начисляются. Чтобы копить баллы, можно в добровольном порядке перечислить взносы любыми суммами. Ну, если, конечно, вы верите, что государство распорядится вашими деньгами лучше вас. Второй. Автоматизированная упрощенная система налогообложения. Я уже подробно рассказывал об этом режиме в предыдущих видео. ИП на AUSM не платят взносы, так как они компенсируются за счет повышенной ставки налога. При этом пенсионные баллы таким предпринимателям начисляются. При других режимах налогообложения – полного освобождения от страховых взносов нет. Но есть случаи, когда согласно статье 430 Налогового кодекса можно не платить за отдельные периоды. Например, к таким периодам относят военную службу по призыву или уход за ребенком до полутора лет, но ну, не более шести лет в общей сложности. Чтобы получить освобождение от взносов за эти периоды, нужно отправить в налоговую инспекцию заявление и подтверждающие документы. Освобождение не действует, если, несмотря на перечисленные обстоятельства, вы продолжали вести предпринимательскую деятельность. В таком случае придется заплатить взносы пропорционально тому времени, когда деятельность велась. Также не платят страховые взносы мобилизованные предприниматели. Но при этом заявления и подтверждающие документы подавать не нужно. Налоговая получит данные от Минобороны и от взносов на период службы мобилизованного ИП освободят автоматически. Сумма складывается из фиксированной части, которая не зависит от доходов, и дополнительных взносов, привязанных к доходам свыше 300 тысяч рублей. Фиксированная часть за полный 2023 год составляет 45 842 рубля. Эту сумму платят те, кто весь 2023 год был в статусе ИП и не имел права на освобождение ни по одной из причин. Если предприниматель стал ИП не с начала года, перестал быть ИП в течение года, перешел на самозанятость, был призван по мобилизации или получил освобождение от взносов по другим причинам, то сумму фиксированных взносов за год нужно рассчитывать пропорционально тому времени, за которое ИП обязан их платить. Например, если ИП снялся с учета в качестве предпринимателя с 1 июля 2023 года, то нужно заплатить только половину от годовой суммы. Посчитать сумму за неполный год можно с помощью калькулятора на сайте ФНС. Если сумма годового дохода предпринимателя превысит 300 тысяч рублей, то помимо фиксированной части нужно еще заплатить дополнительные взносы в размере 1% от суммы превышения. Порядок расчета зависит от системы налогообложения ИП. На основу USN доходы минус расходы процент нужно брать с разницы между фактическими доходами и расходами. На USM доходы – с суммы фактических доходов, а на патенте – с потенциально возможного дохода, от которого рассчитывалась стоимость патента. Фиксированную часть платят до 31 декабря того года, за который перечисляются взносы. Можно платить в течение года любыми суммами или в конце года перечислить все сразу. А дополнительную часть доходов свыше 300 тысяч рублей нужно заплатить до 1 июля следующего года. С 1 января Пенсионный фонд и Фонд социального страхования объединили в Единый социальный фонд России. Это повлияло и на перечисление фиксированных взносов ИП. Если раньше для уплаты фиксированной части нужно было оформлять две отдельные платежки на пенсионное и медицинское страхование, то теперь делить платеж по видам страхования не нужно. Главное – перечислить все 45 842 рубля до конца года. Все налоги и взносы теперь аккумулируются на едином налоговом счете, который открыли каждому предпринимателю. Сейчас общий механизм такой. Чтобы налоговая инспекция могла списать со счета нужные суммы, предприниматели должны до 25 числа отправлять уведомления со счисленными суммами налогов и взносов. Но, так как сумма фиксированных взносов известна заранее, 31 декабря ее просто спишут с единого налогового счета, поэтому уведомления для таких платежей отправлять не нужно. В зависимости от режима налогообложения, страховые взносы можно или вычесть из налога, или включить в расходы. Это касается и фиксированной, и дополнительной частей. На основе ИОСН «Доходы минус расходы» перечисленные страховые взносы включают в расходы и тем самым уменьшают налогооблагаемый доход. На ИОСН «Доходы» и патентной системе взносы можно вычесть из самого налога. ИП без сотрудников могут вычесть до 100% налога, с сотрудниками только в пределах 50%. Если взносы у ИП без сотрудников окажутся больше, чем рассчитанный налог, то налог платить не придется, но остаток взносов не вернут. То есть вычет не может быть больше суммы налога. Кроме этого, уменьшить можно только налог за тот период, в котором вы заплатили взносы. Уменьшать можно и квартальные авансовые платежи по УСН, но для этого взносы нужно перечислить в том периоде, аванс за который хотите уменьшить. На патентной системе для уменьшения стоимости патента на взносы нужно отправить в налоговую инспекцию уведомления по специальной форме. 23-й год богатное изменение в законодательстве. И как это обычно происходит в таких случаях, вначале не все они внедряются без скрипа. А значит, надо как никогда раньше быть уверенным в том, что ваша бухгалтерия в руках профессионалов.